Привет друзья! Вы на канале, где я строю свой дом. Делаю все первый раз и по возможности своими силами. В прошлых видео я занимался кровлей, но пока отложил это занятие, так как жду доставку фальцевой кровли. Могу сказать одно, они не сильно торопятся. И чтобы не терять время, займусь обустройством скважины. Поехали! Доброе утро, друзья. Вчера не подводила электричество уже в Кесон, потому что он чуть-чуть занимался обустройством себе. Вот такое вот постельное место чуть-чуть сделал, пока тут буду жить, чтобы было более-менее приятно. Сейчас мы вот электричество поводим в Кесон, проведем и будем заниматься обустройством скважин. Наша ПНД труба, которую мы вчера раскатывали вроде бы тут уже чуть-чуть распрямилась будет проще ее засовывать поэтому приступим к этим работам вот солнышко уже вылазит вообще приятно хорошо Чтоб это было прохладненько сегодня так что полетели делать У нас сегодня интересный день тоже уже не с крышей связаны но крышу все равно еще надо доделывать будет поэтому вперед друзья наш кисон и знаете что самое Даже когда монтировал предыдущее видео знаете что я сделал глупость какую видите моя труба она стоит не под выходом вот этим нашим кольцом а сбоку но это какую-то глупость сделал то есть эту скважину сейчас не обслужить надо будет что-то там думать в дальнейшем какое-то может отверстие здесь вот делать какое-то чтобы напротив скважины это все было то есть не повторяйте их этих ошибок чтобы скважину вот этот люк входной был напротив я не знаю о чем я тогда думал но вот дуростью пострадал я немножко потом придется за это расплачиваться но тут скальный грунт эту скважину не так часто надо будет обслуживать поэтому я пока насильно это не обращаю внимания. но если у вас грунты там песчаные или какие-нибудь там другие то лучше делать напротив не знаю почему я так сделал но уже как сделано от этого будем плясать погнали ну первым делом проведем туда электричество потом будем уже подключать насос электричество и обустройство сказано, буду делать первый раз поэтому сильно не журите смотрите тут про электрики чуть-чуть накупили всякой всячин Кислон, он бетонный я буду не буду в гофрах водить просто кабель буду крепить к стене В прошлом году был подведен кабель здесь мы сейчас сделаем пробку здесь где-то выключатель также поставим сразу и надо вывести две розетки вот от скважины здесь будет питаться насос и будет наша автоматика питаться сейчас вот потихоньку будем выполнять эти работы я думаю тут ничего сложного но я все равно буду электрику первый раз посмотрим как получится Сейчас подведем, подведем мы электричество в розетку и выключатель. А знаете что, ребят, тут кабеля просто еще большое количество остается с гофрой, может все просто и по гофре кинем, то есть доставать даже не будем, мне кажется на все хватит в гофре, так что закинем ее, если она есть. Где-то здесь. У меня будет вот гидробак стоять. Он перейдет в автоматику сюда. То есть розетку где-то можно здесь сделать. Сейчас тут просверлимся. Скважина кабеля хватит сюда пустить. И здесь, где-то на автоматику. Наверное, не длинный кабель, скорее всего. Я еще не смотрел, но догадываюсь, что он, скорее всего, короткий. Поэтому, наверное, розетки где-то здесь вставим, поставим. поделал за шуриком выключатель света мы поставили сейчас я вот проведу с этой точки до сих пор, наверное, выведу свет вот сюда мне так кажется, вот в этом месте ну, свет более всего удобный будет если что, можно будет, конечно, переделать но мне кажется, там светить всегда будет освещать все наше оборудование лучше всего, если его обслуживать потом поэтому приступим к свету Теперь самое интересное все правильно подключить землю. Все соберем сюда. Видите, короткие я поставлял, так нежелательно делать. Лучше посильнее выпускать, наверное. И потом так в коробке можно завернуть, когда заизолировать. А так получаются мне какие-то коротыши. Вот, мне это уже не нравится, как я сделал. Так, потихоньку сейчас будем это все дело скручивать и смотреть результат. Так, это... 0. Вот эта фаза пошла на свет. Фаза вышла. Разок пришла на светильник. Ребят, смотрите, целый день я почему-то провозился только с этим электричеством. А розетки, как смотрите, вот запитываются, все горит. Выключатель. Этот работает. Все работает. Но я не знаю, почему так долго ушло. На розетке на нашу получается коробку, выключатель и свет. Почему-то я вот начал работать где-то в 10 часов утра. Сейчас уже 8 часов. Почему так долго? Я не знаю, на улице уже начинает темнеть. Но это первый раз сделал. И еще неудачно получается выпуски в коробке сделал. Вот смотрите, выпуски я сделал очень короткие. Надо жилок оставлять, я вот смотрю, где-то 5-7 сантиметров надо оставлять, тогда красиво будет это скручиваться. И из ленты хорошо обойти можно будет. А так у меня какие-то картыши. Мне, если честно, он самому не очень нравится. Но это первый опыт, поэтому уже что-то приобрели. В следующий раз будем чуть-чуть по-другому делать. Погнали!